Бороться надо с мошенниками, подчеркивая, именно с мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горшей болезней. Поэтому сюда сегодня приглашены руководители правоохранительных органов и государственных органов, которые имеют контрольно надзорные функции. Они должны понимать всю полноту своей ответственности за соблюдение их сотрудниками, законов и процедур.